Приветствую всех на нашем канале. В предыдущих видео мы с вами уже собрали вот такой волномер показометр и эквивалент нагрузки 50 Ом. Осталось собрать не менее важный прибор для радиолюбителя. Это простейший антенны тюнер. Вот как он выглядит в моем исполнении. Корпус жестяной от компьютерного блока питания, в котором находится катушка. Здесь галетный переключатель, переменный конденсатор по входу и по выходу. С обратной стороны два высокочастотных разъема со 239 они же пл 259 здесь фланцевые разъемы типа мама на эквиваленте нагрузки разъем типа папа Ну для удобства придется обзавестись такими разъемами ссылку я оставлю в описании вот так они выглядят также с этой стороны имеется у меня три тумблера третий тумблер это обход то есть выход передатчика включаются напрямую контейнер второй тумблер у нас подключает отключает c2 второй конденсатор переменной емкости и первый тумблер соответственно c1 для сборки нам понадобится галетный переключатель это мощный галетник советский тут конечно гораздо меньше стоит за неимением ничего можно использовать за место галетника. Обычные тумблера. Ну, гораздо удобнее, конечно, использовать гореть. Конденсаторы переменной емкости КПЕ. Если вы не планируете использовать передатчики с мощностью выше 5 ватт то можно использовать и вот такие маленькие в пластиковых корпусах от каких-то старых радиоприемников. Но лучше сразу использовать вот такие воздушные КПЕ, тоже от старых советских приемников кому что попадется одна секциона или двух секцион можно также поставить тумблера подключающие какую-то секцию и отключающие для боя точной настройки но это уже все на ваше усмотрение зато через такой КПЕ уже можно прогонять довольно нехилую мощность ну и соответственно через такой галетник можно тоже дуть киловатты ну, а теперь давайте пробежимся по схеме и затем посмотрим что внутри моего тюнера Итак, схема тюнера перед вами что виное, как обычный классический п контур здесь у нас антенны вход оплетка кабеля идет на землю и антенный выход здесь у нас с а4 переключатель который подключает катушку с галетником либо подключает напрямую провод центральной жили выхода антенны то есть обход видим здесь два переменных конденсатора единственное что в этой схеме не хватает это последовательно с этими конденсаторами два тумблера выключателя которые подключают и отключают данные конденсаторы это опять же на ваше усмотрение то есть для чего они нужны с помощью них мы можем по контур превратить в г звено г образное звезда Прямое либо обратно при включении обоев у нас получается по конту. здесь галетный переключатель в данном случае я изобразил это дело вроде трех тумблеров подключающих и отключающих одну из обмоток но ну, это альтернативный вариант галет, галетник на обычных тумблерах и самое главное звено в нашей схеме катушка однослойная кар... катушка каркас может быть от 30 до 50 миллиметров но диаметр проволоки уже на ваше усмотрение то есть все зависит опять же от мощностей если уже делаем тюнер на вот таких кпе то желательно мотать проводом полтора два миллиметра количество витков в данном случае в моем 39 но чем больше сделаем катушку и больше отводов тем у нас будет больше возможностей согласовывать антенна фидерный тракт то есть здесь отвод идет от 2 от 3 от 6 и так далее насколько это может позволить галетный переключатель то есть насколько в он положений чем больше тем соответственно будет лучше вообще для чего этот по контур нужен нужен он для согласования антенна фидерного тракта то есть кабеля и антенны с выходом передатчика антенна у нас не всегда находится в резонансе если мы переходим на какую-то другую частоту другой диапазон и длина кабеля тоже не всегда соответствует нужной поэтому чтобы эти вещи обойти и компенсировать необходим данный по контур также данный по контур принимает участие в подавлении гармоник чем лучше у нас будет согласован антенна фидерный тракт тем слабее будут гармоники на выходе как вы видите в схеме ничего сложного нет это гораздо проще чем собрать тоже блок питания но теперь давайте посмотрим как это выглядит внутри вот они три переключателя 2 КПЕ в моем случае они разные. Какие нашел, такие подставил. Галетный переключатель и отводы от катушек. Вот мы видим. Второй виток, шестой, одиннадцатый, двадцатый, двадцать девятый и 39. То есть 39 витков. На каркасе 30 миллиметров Вот общий провод галетника ну переключатели вместо того чтобы отключать и подключать данный кпе я сделал чтобы они подключали и отключали вторую секцию для более точной подстройки ну, соответственно антенны вход и выход ну вот собственно на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк пока